Изначально я закончила Институт экономики и управления в УДГУ по специальности маркетинг, и после этого я пошла работать на нашу семейную фабрику по производству жаккардовых этикеток, шевронов и вышивки. И, соответственно, мне пришлось освоить новую профессию, понять, как продвигать мою фабрику в интернете, нужны были клиенты, и вот я пришла на этот курс. Раньше, когда я посещала другие курсы, там была сухая теория, а здесь у нас была возможность практиковаться. Благодаря этому курсу я смогу пройти и дополнительные проекты, и попробовать работать в сфере интернет-маркетинга. ну Скорее всего, я думаю, самое перспективное сейчас направление — это именно развитие яндекс директа и Google AdWords, потому что СММщиков очень много, и таргетологов на рынке, а вот именно эта часть, которую раскрыли на этом курсе, она максимально востребована сейчас. Нужно не бояться, пробовать. Здесь прекрасные преподаватели, они вам помогут. Не обязательно заканчивать высшее образование по специальности маркетинг, чтобы чтобы научиться этим знаниям.